Климатическое оружие — весьма популярная тема для обсуждения. Достаточно вспомнить недавнее высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева, который в интервью радиостанции говорит: Москва заявил, что не исключает применение соединенными штатами климатического оружия. Этим, по его мнению, можно объяснить аномально теплую зиму, установившуюся в ряде регионов России. Итак, декабрь в этом году продолжает удивлять жителей разных регионов России аномально теплой и малоснежной снежной погоды. Напряженная ситуация сохраняется в Красноярском крае. Там, напомню из-за аномально теплой погоды. На Енисеи начался ледоход. Ну и в продолжении темы слишком теплой зимы, оттепели, накрыли европейскую Россию, сразу в нескольких регионах температура поднялась выше 0 градусов. О применении климатического оружия говорили и другие влиятельные политики и ученые как в России, так и за рубежом. Например, в США не так давно ученый-метеоролог Скотт Стивенс обвинил Россию в использовании против США климатического оружия. По словам Стивенса, российская сторона, используя секретную установку типа Сура, работающую по принципу электромагнитного генератора, создала ураган Катрина и направила его на США. Можно привести примеры высказываний Владимира Жириновского, посетовавшего на недостаточную активность в использовании климатического оружия России, в отличие от американцев, депутата Госдумы Екатерины Лаховой в 2017 году, объяснившей плохую погоду в России применением американцами климатического оружия, президента Ирана Махмуда Ахмадиниджада, обвинившего в 2012 году врагов своей страны в использовании против нее климатического оружия. Цель данного видео – обобщить и проанализировать имеющуюся информацию, представленную в открытых источниках, выделить аргументы «за» против существования климатического оружия. И в конце обзора дать ответ на вопрос, существует ли климатическое оружие, годное для практического применения против потенциального противника. Или пока это всего лишь популярный миф, политика пропагандистского характера. Аргументы за существование климатического оружия. Даже до конца не понимая всех механизмов, образующих климат, человек пытается его контролировать. В середине прошлого столетия начались первые эксперименты по изменению климата. Сначала люди научились искусственным путем вызывать образование облаков и тумана. Подобные исследования проводили, многими странами, в том числе и СССР. Намного позже научились вызывать искусственный осад. Сначала подобные опыты имели сугубо мирные цели – вызвать дождь или наоборот, не дать Граду уничтожить пассивы. Но вскоре подобные технологии начали осваивать и военные. Во время вьетнамского конфликта американцы провели операцию Папай, целью которой было значительно увеличить количество осадков на той территории Вьетнама, по которой проходила тропа Хо Ши Мина. Американцы распыляли с самолетов некоторые химические вещества, а именно сухой лед и йодистое серебро, что вызывало значительным очищение дожди. В итоге дороги были размыты, а коммуникации партизан нарушены. При этом надо отметить, что эффект был достаточно кратковременным, а затраты огромными. Приблизительно в то же время американские ученые пытались научиться управлять ураганами. Для южных штатов США ураганы – это настоящее бедствие. Однако, преследуя такую, казалось бы, благородную цель, ученые изучали также возможность направить ураган на неправильные страны. В этом направлении с американским военным ведомством сотрудничал известный математик Джон фон Нейман. В 1954 году в окрестностях французского города Лан было испытано устройство, являющееся прототипом климатического оружия и послужившее в будущем основой боевого «Метеатрона». «Метеатрон», как готовое изобретение, был испытан французским профессором Андриде Сеном в 1961 году. Он представлял собой устройство, в котором осуществлялся нагрев воздуха, который в результате поднимался вверх. В 1967 году более совершенное устройство было разработано в СССР. В нем горячий воздух создавался отработавшими свой ресурс турбореактивными авиационными двигателями. Воздействие «Метеатрона» на одно Атмосферу заключалось в создании интенсивного потока теплого влажного воздуха, который направлен вертикально вверх. В результате пространство над метеотроном представляет собой область пониженного давления, что приводило к рождению разрушительного циклона. Обратим внимание, что это был всего лишь 1967 год. Комплекс Хар. В начале 90-х годов прошлого столетия на Аляске началось строительство огромного объекта. Это участок площадью 13 гектаров, на котором расположены антенны. Официально объект был построен для изучения ионосферы нашей планеты именно там и протекают процессы, которые оказывают наибольшее влияние на формирование климата Земли. В реализации проекта, кроме ученых, принимает участие ВМФ и ВМС США, а также знаменитый Департамент перспективных исследований. Но даже учитывая все это, является ли ХАРП экспериментальным климатическим оружием? Неизвестно. О комплексе ХАРП рассказывают, что он может изменять погоду, вызывать землетрясения, сбивать спутники и боеголовки, контролировать сознание людей. Но прямых доказательств этому нет. Комплекс ХАРП на Аляске отнюдь не является новым или уникальным. Строительство Подобных комплексов началось еще в 60-е годы прошлого столетия. Их строили в СССР, Европе и Южной Америке. В России исходной работой занимается объект Сура, который имеет более скромные размеры и пребывает сейчас не в лучшем состоянии. Тем не менее, Сура работает и изучает электромагнетизм в высоких слоях атмосферы. На территории бывшего СССР существовало несколько подобных комплексов. По словам американского ученого-метеоролога Скотта Стивенса, российская сторона именно с помощью секретной установки типа Сура создала ураган Катрина и направила его на США. Аргументы против. В 1977 году в ООН была принята конвенция, которая запрещала любое использование климата в качестве оружия. Она была принята по инициативе СССР, и США присоединились к ней. Данный аргумент является противоречивым, так как признают саму возможность создания климатического оружия, то есть одновременно доказывают его реальность. Создание климатического оружия сталкивается с рядом серьезных ограничений. Для воздействия на синоптические объекты, размер которых составляют сотни и тысячи километров, и которые определяют погоду на период от десятков часов до нескольких суток, необходимы гигантские технологические и энергетические ресурсы. При этом эффект от такого воздействия непредсказуем и не гарантирован, поскольку прогноз последствий этого воздействия весьма не точен. Кроме того, нужно предусмотреть возможность выведения энергии, которая введена извне для реализации климатических изменений. Ведь синаптическое образование перемещается и оказывает воздействие, невзирая на государственные границы, а поэтому результат его воздействия может коснуться и страны, вызвавшей явление. По заявлениям ученых, на данном уровне развития техники и климатических технологий Подобная научно-практическая задача пока остается технически неосуществимой. Аномально теплая зима в России столкнула лбами Госдуму и гидромет. В споре сошлись депутат Алексей Журавлев и главный метеоролог страны Роман Вильфанд. Журавлев предположил, что против России применили климатическое оружие и сделали это США. Вильфанд не согласился. Он заявил, цитирую, «это просто несерьезно с научной точки зрения. Все гораздо прозаичнее. Плюсовые температуры этой зимой обусловлены всего лишь спектрами» пришедшими с Атлантики воздушными массами, так как воздух, который формируется над океаном, всегда теплее, чем над континентом. Хотя следует помнить, что секретная наука значительно опережает официально. Так что невозможно объективно судить, на каком этапе находятся данные разработки в настоящее время. Сегодня климатическое оружие теоретически возможно, но для его применения нужны слишком масштабные ресурсы. Ученые пока недостаточно знают сложнейшие процессы формирования погоды, и поэтому управлять таким оружием проблематично. Применение климатического оружия может может обернуться ударом по самому агрессору или по его союзникам, нанести ущерб нейтральным странам. В любом случае, предсказать результат будет невозможно. Несомненно, соответствующие исследования и эксперименты продолжаются, но сколько потребуется времени для создания эффективного климатического оружия, неизвестно. Если климатическое оружие в какой-то форме и существует сегодня, вряд ли его использование будет целесообразным.